разбудила сын подъем пора вставать поскорее торопила заправляй свою кровать мама что такое садик это дом для детей ты не бойся мой косатик Я сегодня в первый раз Отправляюсь в детский сад Слышу мамин я на газ, А коленки все дрожат Будешь спать в обед и кушать На прогулку выходить Воспитательницу слушать Няня нет, не сердить Мы заходим с мамой в группу Тетя в беленьком халате Смотрит горлом мне сквозь лупу Держит градусники в воде Как же страшно, как в больнице. Строго смотрит и молчит что-то пишет на странице мой, В животнике моем урчит, строго смотрит, как в больнице, Как же страшно помолчит, Что-то пишет на странице. В животике моем урчит, что не ел давно, красавчик. Выбирай скорее шкафчик Мама, никаких конфет Там на шкафчике три вишни Он отныне только твой Что ты плачешь, слезы лишние С виду мальчик боевой Я вздохнул, открыл свой домик Вот тебе и детский сад Буду в шкафчике, как гномик, да? Мам, иди, я очень рад Мама утром разбудила Сын, подъем, пора вставать Поскорее торопила Заправляй свое Мам, что такое садик? Это домик для детей, сынок. Ты не бойся мой касатик. Там найдешь себе друзей. Ты не бойся мой касатик. Там найдешь себе друзей. А ты вот что такое? Чик